всем привет ребят сегодня прошиваю ну то есть я этот весту у спорт уже прошивал, она была европе с катализатором со всей ну как стандартно Сейчас зашили сюда Евро-2 по той причине, потому что владелец как бы поставил э, из нержавейки паука. Ребята, где тебе сварили? В Ихлопград. Да, вот в Выхлопграде сварили из нержавейки, но он как бы визуально, э, ну то есть он заменяет, грубо говоря, сам катализатор. То есть по посадочным местам головки крепится и по фланцу уже после катализатора. То есть ну как по стандарту. Не знаю, открой капотик, я так хотя бы сниму, покажу. Там, конечно, не видно ничего, ничего толком. Кроешь то неудобно. Ну, тут все по штату. Единственное, что я думаю, здесь не увидим. Здесь защита стоит штатная на катализатор. Вот там только фланец, наверное, Это сварено из настоящей нержавейки. Это не какая-то алюминизированная сталь или еще что-то такое. А именно нержа. ржа. Плюс у тебя же еще э, это, э, резонатор да, поменяли. Потому что, говорят, его там выдуло вообще весь. И автомобиль, конечно, пошумнее стал. Э, суть в том, что как бы не то, что это громко. Опять взять тебя штучка. <связать> не, не, то, что, ну, не то, что громко, начинают банки звенеть задние. То есть тут что-то с банками надо делать все-таки. Ну, в принципе, прошил я прошивку к Украине, которую мы испытали вчера с Алексеем, с другой Вестный Спорт Там я накрутил немного фазик еще по-другому И вчера проверили, машина прям вообще совсем по-другому поехала И сейчас на, данный, на данном автомобиле все испытаем, как у нас на Евро-2 будет Ну, ехать как бы с, э, с пауком уже и с раздушенным, грубо говоря, выхлопом так что сейчас я еще сниму изнутри. Вот, ребят, мы выехали, сейчас прокатились, как бы, все отлично. Сейчас я покажу, как она набирает. Ну, конечно, на камеру не, не видно этого всего, но звук, я думаю, все-таки услышите. Должен быть нормальный. Но, в принципе, он не раздражает, кстати. Нет, в салоне не раздражает. Снаружи, снаружи, снаружи по да, он, ну, относительно громко. Из салона как бы более-менее не нормально. Я, я думаю, один а? езжу. Ну, так-то да. да. Ну, в принципе, не раздражает. Звук нормальный, хорошим. Кстати, звон я такого особого не слышу. Он ну вот, скорее всего, на фазик накрутили и.. А, заводская, да, вообще. Просто диски, скорее всего, шире, наверное. Диски 8. А, да. ну понятно, поэтому мне и показалось, что шире резина. Ровно по посадке, потому что... Попробовали с Ланчестер донуть, она все-таки шлифует. У меня 4500 стоит на трогане, а походу надо поменьше, наверное, 4, наверное, поставить. Кажется, если они 3700 Ну, тут еще от температуры сильно зависит от асфальта. Асфальт холодный, может, теплее будет и совсем по-другому будет. Давай, Ланч, Давай попробуем. еще асфальшь, и сейчас песка еще дофига тоже везде насыпано Нет, можно как бы померить что у спуск... ну летом телеметрия в принципе у меня есть потом прицепим и померим. ну когда потеплее будет, все-таки дороги уберут песка не будет, может у Ниссана там почистит. Ну, да. и там можно будет постартовать ланька я сейчас еще доедем, я покажу как она снаружи звучит ну, вот то, что я говорил, колесики да, резина родная, просто широкие. И проставочки там еще стоят. Плюс вылет тут какой-то такой нормальный. 35, 35 да. Ну смотрится она гораздо лучше на, на, на дисках. И вылет как бы нормальной. Арки заполнила резина как-то так она поприличнее. Осталось, ну да, да, да, да. прикольней. Ну в принципе на холостом она... Звучит как-то вот так вот. Нажимаешь... кстати я не искал бы что она по-другому чем вчера стал лучше вчера вообще на вчера по другому было вчера был звон сегодня фазик еще покрутил и звук совсем поменялся кардинально причем именно на каких-то оборотах был звон, а теперь его нету так что да еще на этот автомобиль потом будет ставиться ресивер тем ну но это потом уже и будем выкатывать прошивку еще один есть владелец спарта, он тоже будет ставить, он скорее всего ему придет в конце месяца ресивер, он установит и будем откатывать на нем уже с этими фазорегулятором, со всем остальным и посмотрим как поедет. В принципе я уже откатывал на ТМ-рейсовском рисаке, но, наверное видос видели Академика, там он, снимали они еще потом этот рисак и разыгрывали эту машину. И я думаю, что верхи здесь появятся, ну, более отчетливые будут, чем были Так что, я думаю, будет интересно поедет Ну и будет, когда тепло, посмотрим телеметрии, как она будет ну, разгоняться В принципе, высохнет, вот этого песка не будет Может быть, у Нисана у завода уберут, там, постартовать можно, по крайней мере, никого не, это, не беспокоя ну и попробуем по снимать телеметрии, сколько она. Ну я думаю, что еще может Леха подтянется на другой вести и посмотрим. Да, вот перфорированные у тебя. А задние у тебя задние родные, пока. Рад... задние родные. А, ну да. Ну вот так нормально. Так что вот, ребят, такая вот машинка. Не забываем ходить под видео, там у меня ссылочки Drive драйв контакт. плюс еще выложу фотографии самого паука, которые ребята сделали, ну и ссылочки на них дам. Не забываем подписываться, колокольчик жать и смотреть другие видосики. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.